А почему вы стоите, почему вы сегодня вышли за дело сети? Ребята, несправедливые, зажают, пытают, но надеются портят всю жизнь. За что? Почему решила выйти? Почему люди обязаны это загуглить? Потому что мы должны знать о том, что происходит с нашими согражданами. Я против несправедливых уголовных дел, против против публикации уголовных дел, И я считаю, что мы все должны это Интерес есть, да. Многие уже знакомы с этим делом. Знают, что это за дело, Они знают, что это дело с фабрибованной силовиками. Про дело сети вы слышали? Нет, я первый раз ну, хотя... Ну то есть, знаете, что в России есть политзаключенные, так. что как бы иногда режим давит на людей. Невиновные люди должны ходить.